Как знания по психологии могут пригодиться человеку в повседневной жизни? Ну, вообще-то говоря, не то, что человеку не обязательно знать психологию как таковую. Для этого есть психологи, которые могут направлять человека, исходя из его э, того же внутреннего мира, как я и говорю, как он воспринимает информацию, как он к ней относится, как он ее применяет, эту информацию. А как помогает... Помогает, как всегда, то, что я уже отвечал и в первой нашей с тобой встречи это знание того, кто мы есть, знание своего внутреннего мира. А это означает, внутренний мир зависит от того, какова программа нашего появления на свет изначально. Потому что мы есть души, которые пришли в этот мир с определенной программой, осуществить ее ну, материальный мир, с материальными какими-то целями для последующей цели. То есть, иными словами, знать свою программу и знать эту программу в рамках, скажем так, близкого окружения, в рамках какого-то социального, допустим, подтекста, ну и в рамках мироздания, если уже говорить так сказать в очень большом формате.